а кто это цих нол быстренько признавайтесь ты че на меня смотришь давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков лайк лайк лайк здравствуйте дитиспе доброе утро девочки ой вы такие нарядные сегодня спасибо мы побежали играть доброе утро дитиспэ доброе утро панки ну что ты мне покажешь сегодня что же у тебя в рюкзачке да нет сегодня не не тихаете, ничего не болит. Ха -ха. Доброе утро, мини-доктор. Нет, спасибо, со мной все в порядке. Эй, Лизань, придется этих малявок лететь. Ну, я пошла. Здравствуйте, фитчерстая. Доброе утро, леди-доктор. А мини-доктор что, с настоящим градусником пришла? Да нет, вы что? Вы даже не говорите, что он не настоящий. Потому что она сегодня с уколом хотела прийти. Да что вы, конечно, конечно. Ну ладно, я побежала. А, если мини-доктор будет сидеть здесь залечивать, вы звоните? Пока. Так, будем мне здесь полечить. О, малявки, песочки микровые. Как раз то, что мне нужно. Приветик, девочки. Как ваше здоровье? Ничего не болит. А ну-ка, покажи мне Ну Ладно, сойдет. Очень жаль, конечно. А ты покажи голоско. И у тебя все нормально. Ну ладно. О! Ладно, ты игрушка. Так. О, А вы в курсе, что здесь в песке микробы? Вы после игры в песочке, когда садитесь кусать, ручки моете? Ага, ага конечно, конечно моем! М -м, а что это ты такая бледненькая? А? Да это просто мы в этом году с на море не ездили! Да, алгумент так алгумент! Ладно, вкусно с вами, пойду я дальше! Так. Смотрю я на вас. Панки с соской. Петчинка тоже с соской. А ты, Сахалок, почему без соски? А? Потому что я не люблю соски. Я уже большая. Ну и не люби себе на здоровье. А надо. Вот, я тебе уже принесла. Смотри, какая холостенькая сосочка. Дудоня, Дудоня. Ну и ладно, ну ходи без сон! А ты случайно не заболел? Ооо! <-о>. Так. так, так, так! Ты уже подписался на канал Тойсендус? Нет? А ну быстренько, быстренько зми на классную кнопочку подписаться и на колокольчик. Если нет, то я иду к тебе. Быстенько ее померяем. А, доктор а может все-таки не надо? Это я не заболела, нет. Это я просто так чихнула. Так, кто из нас доктор? Я лучше знаю. Просто так никто не тихает. Смотрите, сегодня мы будем делать живой уголок в нашем детском саду. <с> будем открывать вот такой вот шарик лол третьей серии 2 второй волны. Мне очень нравится вот этот долматинец. Ребята, а вы любите животных? Кто вам нравится? Напишите в комментариях. Лично мне нравятся собаки. И конкретно порода хаски. У них очень красивые добрые глаза. Они такие милашки. Но... К сожалению, я почему-то не помню, есть ли здесь в этой серии порода Хаски или нет. Сейчас откроем и посмотрим. Поехали! А вот и наша подсказочка. И это... О, смотрите, здесь джойстик, какой-то ледяной кубик. Насколько я знаю, для третьей серии VR QT. еще щеночка нету. Что это может означать, я пока не знаю. Ну что ж, давайте поехали дальше. Смотрите, это что-то невероятное! У меня золотой шар! Круто! Это супер-пупер-мега круто! Смотрите, здесь нарисована кошечка Перчинки! И да, да, конечно же, здесь щеночек Сахарка! Ну, как вы знаете, щенки и кошки не очень таладят, но в принципе, бывают исключения! Ну что ж, давайте откроем и посмотрим! Быстрее, быстрее, быстрее! У меня еще не попадался питомец в золотом шаре! А -а -а, ой, какая красота! Ой, смотрите, здесь даже песочек в такой золотой коробочке! Наши все пакетики, лист коллекционера... У меня, кстати, листа коллекционера с третьей серии и второй волны нет. Потому что когда я открывала один такой шар, я его разыграла и отправила девочке. Поэтому это у меня как бы новый лист коллекционера. А здесь много что попадается в золотом шаре. Интересно, интересно. Если одна подсказка, значит будет только один питомец. Ну что ж, давайте поскорее это все дело открывать. О, нет! Нет, ребята! Я не знаю, здесь кажется два питомца. А, смотрите, сколько пакетиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть пакетиков. Вы представляете? Это просто джагпо. Давайте поскорее это все откроем. Итак, первый наш пакетик. И это. Это кошка? Нет, это зайчик. Здесь на ручке морковка. Смотрите, здесь морковка. Вот такой вот беленький совочек с морковкой. Ой, какая милашка. Мы его поставим здесь и откроем второй пакетик. Итак. И здесь у нас тоже зайчик, только такой вот... Бирюзово-прозрачный! Видите, здесь этот совочек бирюзово-прозрачный! И тоже с морковкой! Хм, странно, у нас что, два зайчика? Сейчас посмотрим! Итак... Это... Оу, какие классные! Бирюзовые очки! Это, наверное, вот к этому совочку! Такие милые! А теперь откроем вот этот большой пакетик! Итак... Вау! Вот это да! Смотрите! Здесь сумка и еще не все! И здесь вот такая гиря в форме футбольного мяча! Очень классно! Мне, например, очень нравится такая спортивная сумка! Здесь пакетики огромные, но внутри что-то маленькое! Нет, ребята, это, наверное, не зайчики! Мне кажется, что здесь хомячки! Итак, это... А, смотрите, какой хомяк! У него бирюзовые волосы, он такой прикольный! Кстати, он бархатный! Смотрите, я не могу! Он такой смешной! Это просто что-то с чем-то! Кстати, он очень подходит к нашему детскому саду! И у нас будет не один питомец, а два! И откроем еще один пакетик! Мне хомяки еще не попадались! Ува! Какой он классный! Смотрите, какая прическа! Оранжевые волосы и две косички! И ушки разного цвета! беленькая и коричневое! Такой миленький глазостик! И этот уже не бархатный! Хм, вот такие две милашки сегодня попались! Послушайте, что этот хомяк еще умеет! <звы> он еще Пищит! Посмотрим, что же ждет меня в этом песочке Вот это сегодня улов И... Смотрите Он бирюзового цвета И весь в золотистых блестках Очень красивый песок Давайте посмотрим, что здесь у нас спряталось Да, что-то есть Ой, что это такое? Смотрите, это флакончик. Он такой бирюзово-прозрачный. Ммм, какие интересные у нас хомячки! Здесь написано: drink me, выпей меня. <соединяющий> посмотрим. Давайте на ком-то испробуем. Тоже получится. Что ж, друзья, так как способность вот этого бирюзового хомячка мы уже знаем. Посмотрим еще, что же умеет второй хомячок. И. бантик или что? Нет! Это число... А, это номерочек! Ноль два! Давайте согреем хомяка и мои пальцы в теплой воде! Итак... Та-дам! А, как будто ничего и не было! А, какой он классный! Опять померзнем! и как он синий! Он пищит! привет, глаза! Ну, ка иди сюда, я тебя сейчас вылечу. Пей, У -у. Пей. У -у. пей, пей, пей, пей, пей, пей, пей, пей,